Компания Virgin Galactic возобновит испытания своего ракетно-космического модуля VSS Unity 11 декабря. На борт поднимутся два члена экипажа, плюс корабль возьмет с собой полезную экспериментальную нагрузку для НАСА. Это будет первый полет после введенных ограничений и один из трех, которые состоятся до конца марта 2021 года. Именно тогда предполагается отправить первых космических туристов во главе с самим Ричардом Брэнсоном. Стоимость путешествия 250 тысяч долларов, в очереди уже 700 человек.